Выходит из, из своей комнаты, да, вот идет с наглый такой вот э, э, лицо, э, и морды, да. э, Требует корма, да, поесть, ей надо, значит. ест, пьет, идет дальше спать. Ну там что-то еще сделает, да. вот и как бы, понимаете, никаких э, волнений по поводу акций там, Газпрома там, или Никаких э, вот этих эмоций, переживания, там, а может потеряю работу, а может, а может зарплаты не хватит. Вот, и, став, и стало завидно, знаете, друзья, стало завидно. И вот следующая композиция называется «Создание», и посвящается она вот именно кошке.